Алексей Николаевич, позволю себе вот здесь вот все равно, как бы сказать, высказать вот это мнение, потому что могу сказать одно, что если у пациента есть тенденция к разрастанию мягких тканей, формируется быстрее карман и флора меняется у них быстрее, то есть, у них отек даже да, выражается. Да. выражается сразу к формированию ложного кармана, то есть она отекла и меняется состав флора. Например, у пациентов с тонким биотипом, вот вы слева видите мой экран, да, например, пациента с парадонукой. Да, да. У них биологическая ширина, даже вот если я открываю вот пациент с имплантом вот справа, у них биологическая ширина очень маленькая, очень узкая. И там формирование вот этого отека, и у них нет тенденции такой к разрастанию. И поэтому я вот, например, касаемо пародонтитоза парадонтита, вот на сегодняшний день придерживаюсь вот все-таки мнения, что у пациента с пародонтозом нет такой злой флоры, потому что биологическая шина маленькая, экссудативных эксудативных гипертрофических реакциях они не предрасположены и быстро все рубцуется. Вот вы слева можете видеть пациента, у которого оголенные витки резьбы, но при этом стойкая ремиссия, а справа резьба под, под десной. Покажу его, но зато посмотрите, какой эксудат, гипертрофия. И посмотрите, характер рентгеновской флоры. То есть она очень резкая, быстрая, патогенная и уничтожает этот имплантат очень быстро. При том, что резьбы во рту нет. То есть все равно мы говорим о том, что у пациента есть некоторая особенность ответа, без сомнения, иммунного, совершенно верно. Но при этом есть фон, есть бэкграунд у этих пациентов. Начиная с маленькой биологической ширины, тенденцию, как они отвечают, и, соответственно, состав флора. Вот, например, посмотрите, вот это исследование, оно говорит о том, что у пациентов с пародонтитом, с избытками э, толщины мягких тканей, у них также это переходит и на переимплантит. И вот, например, это совершенно два разных рентгена. Слева это переимплантит, инфекция явно патогенная. Справа мы видим горизонтальную атрофию. Это то, что мы называем переимплантоз. То есть мы видим горизонтальный уголь, посмотрите, тонкую честую, мелкой кость, дефицит сосудов, на уровне микроциркуляторного русла идет атрофический процесс, и пациент просто тихо видит, как идет горизонтальный вот этот процесс. У пациентов слева мы видим вертикальный тип сформирования дефектов, лакун и инфекционный компонент там выражен. Хотел бы все-таки вот на этом фоне остановиться. Про это горизонтальный да, да. Да. и вертикальный тип дефектов. Рентген да. абсолютно пористая, крупная чистая кость и проникновение микробов. Другое дело пародонтозная сухая склеротическая кость, пожалуйста. Пациенты, которые имели пародонтит, очевидно, имели низкий уровень гигиенической культуры. Поэтому, когда им был, вроде бы, казался удален первичный источник инфекции, зубы, да, хотя не зубы являются источником инфекции, а вот этот комплекс аутоиммунных э, компонентов бактерий и неколлагеновых белков в костной ткани уже э, разрушены предельно за счет процессов лизиции и протолитических ферментов. Конечно же, получив конструкцию в полость рта, они думают, что это, ну, то есть чисто даже психологически, что эта проблема, проблема решена раз и навсегда. Ну и, в общем-то, с гигиеной у, этой, у этих пациентов все остается так же, как и было. Это результат тоже наблюдений каких-то, а не просто самовольных выводов. Поэтому, конечно же, у них атрофические процессы, как гнойные пародонтиты, да, так и парадонт... перимплантиты, так и атрофического типа, которые вот мы пытаемся назвать перимплантозами, они, конечно же, будут чаще. Но на это будет влиять именно конституция у пациентов гипертрофической конституции будет чаще идти перимплантит гнойно-воспалительного типа, естественно, да. их mm -hmm. сложнее, карманы глубже и так далее. Это... Тут все вообще очевидно. А у пациентов, соответственно, астенической конституции эти процессы будут идти больше по трофическому типу. Поэтому это самая большая ошибка, ставить таким пациентам имплантаты в заведомо плохие условия. Мы говорили о том, что у пациентов с такой ячейкой мы фармакологическую поддержку даем, микроперфорации, различные виды манипуляций усиливающие метаболизм внутри сухой этой костной ткани, и мы эту схему применяем успешно благодаря вам. Следующий момент – это пациенты пневматический, нормостенический, склеротический тип. Как правило, все-таки мы встречаем пневматический тип у доли хоцефалов, да, у них кости легкие, и, соответственно, как следствие мы имеем более выраженную пневматизацию пазух. Как определить пневматизацию тип пазухи у нас дно пазухи ниже дна носа это корреляция еще с тонким биотипом и выраженной кортикальной стенкой вот этот ряда норма стеники Уровень дна пазухи, на уровне дна носа, средняя выраженность то средняя ячеистность. Такой достаточно адаптированный вариант. И у пациента со склеротическим типом пазухи я больше наблюдаю все-таки у гиперстеников. И замечаю, что у них не так воздушно. Иногда даже вот как в этом типе вообще полная генезия пазух может встречаться, микросинусы и так далее. Вот больше идет такая корреляция. И опять же, если развивать эту тему, то мы говорим, что... Крайние формы – это э, пациенты астенического телосложения, это толщина Шнайдера мембраны 0,13, и в сторону гиперстенического – до 2,5. То есть корреляция 20 крат. Вариантная норма, можно сказать, 20 раз. То есть я не знаю даже таких показателей в, в организме, 20 кратно отличающиеся по... Вы знаете, дело в том, что э, внутри пазух отсутствует надкосница, и мембрана Шнайдера, по сути, является соединительной тканью, но обесклеченный, да, так и с Бестюка, сказать, который, да. Который имеет, да, по сути, это альтернатива. И учитывая конституциональный подход, очевидно, что, поскольку абсолютные значения этой структуры они не такие большие, может быть очень сильная разница в сравнительном выражении, как вот, да, вы и наблюдаете. Вот про надкосницу я а совершенно красиво. верно, да. чуть не забыл этот момент, ведь косница тоже у нас вариативная, очень бывает практически да. полностью отсутствие, и да. быстрая атрофия как следствие, то есть комбиальный слой достаточно слабый, соответственно атрофические процессы, например, потери зубов, и наоборот широкого да. биотипа комбиальный слой, надкосница толстая, которую удобно сшивать. И вот это исследование, которое говорит, что связь. Толщины картикальной пластинки от толщины шнайдеровой мембраны, как раз помещается в нашу концепцию. Итак, склеротический тип выраженной картикалки, тонкая надкосинца, тонкая шнайдерова мембрана, и вот эта категория. Другая крайность это широкий биотип, толстая надкосинца, высокая ячейстость кости и картикальная пластинка. Она так выражена. Соответственно, вот это, в принципе, мы прослеживаем эту взаимосвязь. Следующий момент, это у нас одна из известнейших статей, я думаю, что врачи должны ее знать. Это, наверное, в десятку одна из самых важнейших статей, которые мы в томатологии проходим. Это зависимость, значит, потери вестибулярной стенки после потери с Тонким биотипом больше подвержены как раз вот формированию дигистанционных вот таких дефектов, рецессии и атрофическим явлениям после удаления зубов. Пациенты с широким биотипом, широким биотипом, соответственно, достаточно хорошая лицевая стенка и практически рецессии мы здесь таких вот не встречаем. Поэтому мы говорим о том, что... В зависимости от биотипа мы можем наблюдать разный метаболический потенциал лицевой стенки. Разный метаболический потенциал. То есть одна из стенок себя сохраняет, там даже губчатое вещество мы находим. Другая в лицевых стенках, видите, метаболический потенциал слабый, сосудистая сеть крайне плохо развита. И при потере периодонта мы видим коллапс, формирование вот таких вот дегесценций в том числе. То есть достаточно слабая метаболическая активность оставшихся стенок. Пожалуйста. Кажется, что здесь э, по поводу первой надкосницы с мембраны Шнайдера. Значит, мембраны Шнайдера. То есть была определенная толщина э, изначального листка, из которого формировалась эта структура. Была определенная толщина сосудов, которые остались в ней залегать. Поскольку в мембране Шнайдера есть сосуды, хотя они не способны к регенераторному ну, процессу, например, при операции синус-лифтинга, и вся нагрузка по факту происходит на лице надкосничную лоскут. Но именно за счет вот этого мультипликатора, увеличения размеров структур сравнительного, мы получаем такую большую величину. Что касаемо пациентов, ну вообще людей после удаления зуба и взаимосвязи с убылью объема тканей, очевидно, что у пациентов в астенической конституции, у кого быстрее обмен веществ, он быстрее включается в реактивность. И поэтому у них очевидно, что должно быть, исходя из того, что объем, структур и их качество, и способность к регенерации, ну, скажем так, ниже при высокой реактивности. Поэтому у них атрофические процессы, конечно, должны быть более выражены. Поэтому у них формируются действительно потери костной ткани, достаточно выраженные, которые приходят закрывать туда пластиками. А у пациентов гиперстанической конституции, очевидно, что не более низкая реактивность, но большой объем окружающих тканей. Поэтому тогда, когда он запускается в работу, на общем фоне это сравнительная убыль, она не так заметна. Поэтому, да, вот эти, мы все время нам хочется вводить вот эти диапазоны значений, а не работать с абсолютными показателями. Вот, да, работая на сегодня с методом дуплерографии при оценке десны, мы вот пока не можем вывести вот эту взаимосвязь касаемо конституциональной, но мы видим, что нет смысла работать с исходными значениями. У каждого пациента они свои. И по факту мы оцениваем разницу между тем, что было у пациента и тем, что мы получили после операции, после э, постановки формирователя десны, после постановки имплантата, после применения геля там, и так далее и тому подобное.